Всем нашим пациентам мы даем рекомендации, как готовиться к визиту к нам. Вы должны растягивать и расслаблять свои мышцы, лежа на трех валиках. Как сделать эти валики? Мы берем три больших банных полотенца. Ну, вот оно. Приблизительно вот такого размера. И начинаем скатывать его в рулон. получился у нас вот такой рулон вот три рулона у нас получилось три полотенца как мы их раскладываем для чего нам это надо нам необходимо растянуть мышцы задней поверхности бедра поясничные мышцы и мышцы шеи и верхней грудного отдела таким образом мы это делаем вот у нас три рулончика полотенца кладем первый рулон под колени второй рулон Ориентир такой, на ладонь выше, чем поясница, но если по-другому считать, найдите свой пупок, солнечное сплетение и в серединку между ними. И отводим полосу назад, вот приблизительно сюда, у меня должен лечь рулом. Я лег, следующий, третий рулом у меня ложится под шею. Я ложусь таким образом. И вот я лежу на трех валиках. Иногда в идеале это упражнение делается 10 минут. Но иногда людям больно. Соответственно, минимум 5, максимум 10. Но мы лежим не просто так. Мы лежим с диафрагмальным дыханием. При этом выполняем. Как это делается, диафрагмальное дыхание? Руки положили на живот. Вдох носом или ртом, если нос не дышит. Максимально надули живот. Задержали секунду. Выдох открытым ртом. И когда мы выдыхаем, мы вдавливаем максимально живот. Можно даже чуть-чуть руками помогать. Еще раз, смотрите. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Приблизительно... Э Темп такой идет, как вот сейчас показывал. Торопиться не надо. Для чего нам это нужно? Нам необходимо расслабить мышцы. Нам никто этого никогда не рассказывает, как это необходимо делать. Тем самым мы снимаем тонус с мышц, напряжение, растягиваем, плюс диафрагмальное дыхание помогает нам укрепить стенку брюшной, брюшины, плюс косые мышцы расслабляются здесь, да? и диафрагмальное дыхание помогает еще делать массаж внутренних органов, некоторые даже начинают потом в туалет ходить больше. Вот это упражнение принципиально важно а, делать перед тем, как к нам прийти. А, хотя бы дней 7-10 минимум, но вообще пожизненное. Возьмите за правило это упражнение. 10 минут вам погода у нее сыграет. Пришли с работы, сделали это упражнение. Если есть возможность где-то на работе, на, на скамеечке или где-то что-то подложить, сделайте, сделайте это упражнение, вам станет легче. Иногда бывает, э, мышцы напряжены до такой степени, или валик выбирает э, слишком большой и тяжеловато встать сначала, да, потому что мышцы напряжены. Но потом вы через 3-4 минуты расходитесь, почувствуете очень приятное ощущение. Бывает такое, что через некоторое время валик для поясницы становится недостаточно, слишком плоский. Тогда можно использовать два полотенца уже. То есть одно на другое накручиваете, оно становится больше. Таким образом регулировать можно. Это делать принципиально не только перед визитом к нам, но мы это рекомендуем делать настоятельно и после визита к нам. И делать это всем пожизненно. Просто возьмите это еще одна бесплатная привычка, которая помогает вам дольше жить без боли, без э -э напряжения. И снимает лишние нагрузки со многих частей, со многих мышц, расслабляет нервную систему. Зачастую бесплатные вещи вокруг нас. Просто нужно брать их и применять. Будьте здоровы!